Да нет, ну вообще... Жена меня достала. Вот чуть что ты козел. Главное, <связать> вот, без повода. Я малейшей причины не давал. И люблю ее больше всех остальных своих баб. <связать> и, нет, и все ей не так. Не купил ей шубу. Жадный козел. Купил шубу, все равно козел потому что накаркал теплую зиму. Посмотри, смотри, спрашивает. Я поправилась? Ответишь, да, козел. Ответишь, нет, тоже козел. Потому что перед ответом задумался. Не называешь ее маму мамой, козел. Назвал мамой все равно козел, потому что ехидной интонацией, мама. Я козел только потому, что женился на ней. Потому что, если бы не я, у нее были такие варианты. В списке претендентов на ее сердце даже Абрамович был 131. <свят> Это если расставлять по алфавиту. А если по деньгам? Абрамович вообще в список не попадал. Я козел, потому что, как ей кажется, когда я начинаю... Смотреть клипы с Верой Брежневой. Я, затаив дыхание, это смотрю, понимаешь? Или начинаю чаще дышать. Ну, что я в следующий раз делаю? Я начинаю дышать реже. Она говорит, посмотри, посмотри, козел. Аж дыхание затаил. Сходил, сходил в магазин небритый. Она говорит, что ты бороду отпустил, как козел, а? Не мог побриться? Позоришь меня перед людьми. Сходил в магазин гладко выбритый, она руки в боке говорит, интересно, для кого это ты выбрился, козел. <режит> а вот огрызаешься, скандалишь, значит, ведешь себя не по -мужски. Перестал огрызаться, значит, все, молчишь, значит, я тебе безразлично. Нет, вот она говорит, дорогой, у меня появились новые морщины, скажда. Козел. Скажешь, нет, новых морщин у тебя не появилось, все равно козел. Потому что правильный ответ, мужики, запомните, дорогая, у тебя вообще нету морщин и не было. <связано> нет, запомните, мужики, запомните, говорите, нету морщин, дорогая, даже если жена уже напоминает бельмондо. Если она тебя спросила, «Дорогой, я хороша в постели?» Не вздумай ляпнуть. «Да, дорогая, ты лучше всех!» Потому что она тут же начнет орать. «А, ты со всеми перепробовал! Есть с кем сравнивать!» Секс один раз в неделю – ты импотент. Два раза в неделю – ты извращенец. Значит, значит идеал – это полтора раза. Я готов. Ребят, я готов, но вы мне технически Вы мне технически объясните, как это? Полтора. Если жена долго молчит, а потом на мой вопрос, Зая, ты чё?" Она надув губы говорит, ничего. Значит, все. Готовься к огромному ушату грязи. Значит, ушат для тебя, ушат для твоей мамы. И еще пополовнику на каждого из члена твоей родины. Готовься узнать о том, что твое генеалогическое древо плодоносит только козлами. Только прожив... 20 лет в браке, я понял, что мужчины глазами любят, а женщины глазами едят. Потому что, когда жена застукала меня ночью у холодильника, я прожорливая свинья. А когда я ее застукал ночью у холодильника, она сразу, я только посмотреть. как оказалось, утром она успела умять глазами пол тортика и 700 грамм буженины. <свят> Кстати, об буженине. об буженине. Есть такая байка. Знаете, попадает в охотничью яму свинья, волк и лиса. Вот. Волк огляделся вокруг, смотрит, свинья. Значит, еда есть. Лиса рядом. Есть кого, в общем, Секс как бы <свят> не уйдет далеко. <свят> Это свинья говорит: волк, я все понимаю, я понимаю, что мне не жить. Может, я напоследок спою? Волк говорит, что, давай пой! Лежит в лесу, обнимает, балдеет. Тут свинья как завизжит. Прибежали охотники, всех перестреляли, волк лежит, подыхает и думает: елки-палки, Еда была, секс был. Нет, шоу, блин, захотел. Я, я на этой веселой ноте прощаюсь. Пойду домой, потому что в воздухе уже просто висит ее вопрос. Куда этот козел подевался? Все, ушел. Все ушел, все.